Привет, с вами магазин 4FE, сейчас будем проверять аккумулятор топла вот этим тестером Метроник. вот собственно она у нас стоит, новенькая, свеженькая, сейчас мы вскроем и посмотрим, что она покажет нам. Так, с перепутали. Это нормально. Так, я надеюсь видно, что показывает на экране. Вот у него заявленный 540 пусковой, 5 ампер часов, топка, кальций, кальций, все два. Ну и сейчас посмотрим. 1259 показывает у него заряд, выбираем, дату и поставлять нет смысла, так вне аккумулятор регуляр, ен выставляем 540, ну, так для наглядности, нажимаем next, сейчас аппарат проверит, и мы будем знать насколько нас надуло топла, ну на 100 ампер надуло топла, ну собственно решайте сами думайте сами брать или не брать все сейчас еще посмотрим аккумулятор с другой полярностью ну, вот мы уже перед этим протестили на самом деле он показывает то же самое Ну вот, собственно, другая полярность. Также подключаем тестер. Ну и смотрим. Дата у него 16-й год, 7-й месяц. То есть и на том тоже 16-й год, только 8-й месяц. Ох, ё -моё. Подожди, как это 8-й? У нас 6-й. Ну, написано. Шестой, шестой да? да? Ну, либо шестой, либо восьмой. Ну, может быть, мы из будущего привезли. Как бы официальный поставщик, я как бы доверяю ему на самом деле. Поэтому сомневаюсь, что это что-то там поддельное. Это настоящее, реальное топла. Так, вот. Он даже температуру мерит в окружающей среде. Чтобы мы... Ну, погрешности там какие-то он делает на, на температуру аккумулятора на самом деле. Нужно наводить на аккумулятор. Тоже 430, то есть даже не буду больше проверять остальные аккумуляторы. Ну, имеется ввиду такие же 55-ки. Сейчас 60 засмотрим вот в азиатском корпусе. Тоже сейчас одну секундочку. Так. собственно на шестидесятка сейчас мы ее распечатаем и посмотрим на что она собственно способна а, так денчик а, это седьмая неделя была это был восьмая неделя все правильно а, на том аккумуляторе восьмая там по неделям пишется а, f3 это ну, собственно, не знаю, что это такое, это там, наверное, номер партии, что-то тра-та-та. Шестнадцатый год это вторая, ой, третья, четвертая цифра. И номер недели это четвертая, пятая цифра. Ой, вот так она получается. Раз, два, три. Пятая, шестая цифра. Еще раз. По датам мы там маленько напутали. Они получается, те аккумуляторы, шестнадцатый год, седьмой месяц. Ой, седьмая неделя, а здесь шестнадцатый год, восьмая неделя. Здесь как смотрится F3, ну, собственно, не знаю, что номер партии там, или может где произвелся, там, в какой цех. 16 год это 3-4 цифра, 23-я неделя это 5-6 цифра. Ну, в общем, свежие аккумуляторы, достаточно свежие для европейцев в наших краях. Так, ну, собственно, смотрим, что нам показывает лютый EXP800. Специально его взяли для того, чтобы хитрых производителей отсечь, чтобы на к нам люди не бегали по гарантийным случаям. 650 заявленный пусковой ток, 65 ампер. Классная батарейка с нижним креплением. Как бы На самом деле топлок очень хороший аккумулятор, мне очень нравится. Ну вот что-то они там с азиатами намудрили, маленько перегнули палочку. Вот здесь на самом деле все вообще very good, 712. Они прям как обычно в топле, на самом деле выше заявленных характеристик. Не знаю почему так с узкоклемниками, но вот с широкими клемами все очень-очень здорово. Сейчас еще европейцев проверим. Ну в смысле европейский корпус, это азиатский корпус, там тоже азиатский корпус. Сейчас проверим в европейском корпусе. Вот, собственно, наша ТОПЛА, 66-я, заявлено, 620 ампер по ЕНУ пусковой ток. Ну, собственно, мы сейчас и проверим, насколько это все правда. Узнаем. Аккумулятор 16 год, третья неделя. То есть в принципе тоже такой достаточно свежий. Ну вот и посмотрим сейчас. 12,53, ну чуть подразряжен. 12,7 норма, 12,5 как бы. Ну в принципе можно даже ставить если, смело на машину, если не зима. Так, также выбираем EN, выбираем 620 пусковой. Ну и смотрим, что нам покажет. 700. Ну, как бы, собственно, что и требовалось ожидать от топлы. Не знаю, почему лоханулись они с ускоклемниками, но вот в этом случае все будет очень здорово. Сейчас проверим аккумулятор топла 60 к 60 ампер часов а, по иену а, дата у него 16 неделя 16 -го года ну, мы сейчас на 7 месяц Это 4 -й, 3, 3, 3 месяца Таким способом мы проверим аккумуляторы топла, так, сейчас будем проверять аккумулятор топла. Я уже подцепил его шестидесятка, 60 шестьсот ампер часов у него заявлено 16 месяц 2016 года. Ой, 16 2016 года 16 неделя 16 года вот собственно тестер готов сейчас мы будем проверять так, так. выбираем 600 заявленных выставляем на табло процедура не обязательно это просто для Наглядности, когда выскакивает чек, ну, как бы так, для честности, что -то. выставим. 622. Ну, короче, топла во всех своих корпусах, кроме узкоклемника, показывает превосходный результат, что и, собственно, требовалось, наверное, доказать в случае наверно ну, Наверное, самый любимый мой аккумулятор. Ну, вот, собственно, так, наверное, и все. 77-й, наверное, смысла, 75-й, точнее, нет смысла проверять. Поэтому, ну, не сейчас, возможно, в другой раз. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.